Я не знаю, как это работает, честно, не знаю, но это работает. Лично я живу в доме своей мечты. То есть в моем доме выключатели, ручки дверей, не то чтобы комнаты, да, то есть вот все так, как я мечтал. Я езжу на автомобиле, который, о котором я мечтал. У меня был мотоцикл, о котором я мечтал. Я не знаю, как это работает, но как, как я это делаю? каждый вечер перед сном я рисую визуальную картинку в своей голове то есть визуализация работает и дети мои говорят что работает и супруга моя говорит тоже это работает я начинаю рисовать картинку если мы говорим о работе сейчас то что, что потребует это, это очень сильно важная такая штука нужно начать рисовать картинку в которой есть вы со своим внешним видом утро Обычного дня Мой обычный рабочий день Утро А, да, еще забыл добавить Я работаю в офисе Который отвечает вообще всем моим э, мечтам И вот как раз Я рисовал себе картинку Что я выхожу из дома На мне одета свободная одежда То есть я не, не, не в галстуке Не в белой рубашке Не в пиджаке В 35 градусов жары э, То есть свой внешний вид Я начинал визуализировать себе картинку как я иду, иду, еду, как я добираюсь, путь, путь куда, к чему я подхожу, к большому небоскребу или к маленькому домику, или к ферме, или еще к чему. Я прихожу туда, я попадаю вовнутрь, и пока я иду от входа до своего рабочего места, что я вижу вокруг и что я встречаю? Какие люди меня окружают, кто эти люди и чем они занимаются? То есть это место, это люди, это процессы, я прихожу на свое рабочее место и начинаю рисовать картинку. Вот ну, я заострю здесь внимание. У меня была картинка, я сижу за столом, перед столом стекло большое, туда открывается большой вид. Я сижу за рабочим столом, А у меня лежит ковер на полу, я сижу в удобном стуле и что-то делаю. Вроде того, что я пишу или что-то печатаю И это выносится куда-то в мир И людям это полезно Я не знаю, что это было Но вот картинка вот такая И эту картинку я ежедневно наполнял деталями То есть сначала общая картинка А потом глубже-глубже До мельчайших деталей Кто был у меня в офисе? Я сижу за столом, к окну огромное окно на четвертом этаже на даваторцев у меня ковер лежит и это все рождено ну не потому что я гнался за мечтой я это понял что моя мечта осуществилась через год пока я сидел в своем офисе то есть я мечтал а также продолжал мечтать и в какой-то момент меня щелк стой подожди ты что мечтаешь Ты это получил у тебя это уже есть причем если начать всматриваться в детали у меня это все то есть даже деревянный стакан в котором стоят куча карандашей одинаковых у меня это все есть и я если честно был шокирован